Банки предлагают наиболее простой и безопасный метод инкассации и выручки. Согласно данным исследования компании «Простобанк-консалтинг», 12 из 20 лидеров рынка имеют данные опции в своем арсенале. Итак, рассмотрим их на инфографике. При этом все из них имеют собственную службу инкассации, кроме ОТП банка и Сбербанка России, которые используют сервис банков-партнеров. Обратите внимание, 7 учреждений из 12 предоставляют услугу по всей территории Украины. Что касается способа начисления тарифа за инкассацию, в большинстве предложений это фиксированная сумма. Лишь два банка, а именно Райфайзенбанк, Оваль и Брокбизнесбанк предлагают взимать процент от инкассируемой суммы. И лишь клиенты банка имеют право выбора. Давайте более детально рассмотрим ценовую политику банков на инфографике. Как видим, наиболее низкий тариф в виде фиксированной суммы взимают банк и Проминвестбанк – 1000 гривен с одной точки в месяц. А вот максимум установлен у Коргазбанка – 3750 гривен. Плата за инкассацию в виде процента от суммы колеблется в пределах от 0,15% до 0,5%. Факторы, от которых может также зависеть тариф инкассации, представлены на инфографике. Что касается оперативности предоставления услуги, лидером на украинском рынке является Приватбанк. В случае, если вы имеете открытый текущий счет в банке, а также пользуетесь услугой эквайринга, инкассируемые средства поступят на ваш счет уже в режиме онлайн.